Всем привет! Сегодня мы расскажем и покажем вам еще один способ, с помощью которого мы измеряем температуру электронных компонентов. Итак, у меня в руках двухканальный дифференциальный термометр, к которому можно подключить термопары различного типа. Мы используем термопары К-типа. Итак, в каких случаях мы пользуемся данным измерителем? совсем недавно я вам рассказывал про измерение температур с помощью цифрового инфракрасного тепловизора так вот, когда температуры электронных компонентов достаточно высоки и у нас возникают сомнения насчет их надежности и долговечности вот, мы дополнительно проверяем температуры в этих точках самых горячих с помощью как раз вот этого дифференциального термометра цифрового то есть мы находим ту самую точку горячую на осветительном приборе допустим это интегральная микросхема приклеиваем к ней термопару термопара приклеивается специальным теплопроводящим клеем Итак, у нас имеется термопара К-типа у нее есть наконечник у этой термопары вот этот самый наконечник он измеряет температуры то есть вот на плате у нас есть интегральная микросхема, в температуре которой мы усомнились. Мы берем термопару и с помощью вот такого вот теплопроводящего клея приклеиваем как раз-таки этот наконечник к поверхности интегральной микросхемы. Время высыхания этого клея примерно 24 часа. То есть после 24 часов высыхания мы можем производить измерения. Мы подготовились, мы приклеили заранее. Вот. Теперь мы можем включить лампу, дать ей прогреться до рабочих температур и измерить температуру. Итак, прошло время, порядка часа. Осветительный прибор достиг своих рабочих температурных характеристик. Теперь мы можем включить наш прибор и измерить температуру угу. и вот у нас температура интегральной микросхемы показывает 70 практически 74 градуса вот. далее мы эти температуры записываем в отчет и производим анализ